Сам не верю, что такое говорю, но надеюсь, ты порно-мультики смотришь, потому что днями напролет сидеть, зарывшись в статье про Дика Романа, мазохизм в чистом виде. Вообще-то аниме — это вид искусства.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 Сопротивляйся. Я быстро. Эй, да погоди ты! Не девчонка, не ломайся. Нет! Рачки ведь смотрят, прекрати! Скажи, Юги Хера, я тебе как человек нравлюсь. А Макса, ты что, человек? люблю Доту. Люблю всех. Я Чисня,